Приветствую всех любителей видеоигр, а мы продолжаем продолжаем проходить Готувар. Увар. у меня, значит, один охренительный друг, такой, типа, общаемся, такой, так, что-то как-то субтитров не хватает, ты слишком много громко пиздишь, я такой, думаю, да не, не громко. Ну ладно, я Опустите. вроде нашел, вот, как подрубить субтитры, если он будет не слышать, посчитает читает. Давай-давай-давай, пожалуйста. Я помню, что тебе сейчас не так хорошо по состоянию. Но не пускай никого в сердце. Правильно сказал. Потому что они хотели нас сожрать. И они нам сочувствовать не будут. На всех случай топор вытащу. Если сейчас какая-нибудь падла появится. Но он сейчас, да, он сейчас расстроенный, расстроенный после убийства друг, о, друга. Так после убийства того человека. Видите, даже аж руки отнимают, ничего делать неохота. И вот я ему ничего говорить не хочу, да, вот как бы подгонять его или еще что-то. Мне, например, неохота. Но. Атрей! Цепь! он а прям видите точно. совсем паник он сейчас думает совсем о другом из-за этого останавливается ты ушел в свои мысли не думай он бы тебя убил Я знаю, так было нужно. Я знаю, просто... тогда идем домой Что? так быстро сдаться едва начав путь Стой, нет! Я не сдался, я справлюсь. Я просто. Мне надо, ну, отдышаться. Как? Я готов. Как он быстро привел его в чувство просто сказав, пошли домой. На сейчас. Точнее, тебе сейчас, если ты уже уходишь в свои мысли, не справиться с этим. То есть. <связь> В принципе, он прав. Так, а я тут не пролезу никак? Нет, только Антрей мог. Там что-то интересно. Ну ладно. <как> <как> То есть стоило ему сказать, что ну, Антрей уже типа не справится? Все. Так. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу впереди у нас долгий и трудный путь мальчишки на нем нет места ты должен стать воином я понял так хилка спасибо отец говорит что, ну реально по делу чего плюс брок Подожди, не, не, не, подожди, мне сейчас не до тебя. Ты пока там разговариваю. Мне еще вниз надо спуститься. Я там еще себе мозг заранее опустил. Так, это то самое место, нет, по-моему. Подождите. Я сейчас по сюжету что ли иду или что? Вот сейчас, вот сейчас, главное не наебаться. Чего Пошла! Так, клики магии, хорошо, один из девяти. Вон мост, который нельзя взорвать, случайно. Так, это я куда вернулся, подождите. А, это мост разрушенный, хорошо. А А, то есть это я вернулся, прям вернулся. Подожди, что-то я... Чего я чего-то не понимаю, я куда-то не туда вышел, что ли? Подождите. Здесь спуск? Не, подождите-ка. Это как возврат обратно. Я что-то немножко запутался. Я просто помню, что я там по мосту должен был пройти, спуститься... Ладно, давайте ему поможем. Ни хрена себе лушить, какая огромная. Но, но... Да что ты ее бьешь, чтобы сам тебе еще дам. Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ну потому там опасно. Ее напугало что-то там за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом с белыми стволами. Хорошо. Ни хрена все молится, хорошо там видел? Там точно кто-то есть. Ты был прав. А пацан, ты глаза, я смотрю. да? не знаю. Мою имя, это скотина, не спрашивала ты, ее не спросил. А зря. А твое? Брок. Вера Логан. Ой, он не понравился, мальчишки. Как он молодец, а? Ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших.. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай. С ним надо умею чили, А то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? За спасибо же. Ну, что скажешь? Я. Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Тигр пикнет Вот оно, да. Смотри. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну что, мне с ним поработать или как? Хорошо. Ладно. Вот смотри, что получил. Еще. Еще такой. Нормально вообще. Мне нравится, ладно. Хорошая знакомство. Убрать его тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Парень второй точно так же говорит. Все Добро пожаловать в лавку гномов. Здесь вы можете улучшать свое снаряжение, а также создавать новые предметы. Щелкните мыши, чтобы вызвать меню улучшения. А, вот здесь. А, Брок дал вам замерзшее пламя. Это очень редкий ресурс. Различные ресурсы, найденные во время путешествия, можно использовать для создания и улучшения предметов. Выберите левиафон, щелкните мыши. Так, снаряжение влияет на характеристики, степень опасности Кратоса. А, в топор, вы увеличите его влияние на силу своего героя. Получите возможность побежать более опасных врагов. Здесь показаны характеристики степени опасности Кратоса. Чтобы увидеть описание характеристик, нажмите «Б». Угу. Чтобы увеличить урон от, физ... от рунических атак, повышайте руну сил. Так, увеличение урона от обычных атак, урона стихий рунических, умение любого получения урона, увеличение максимального здоровья, ослабление реакции на ранение, повышение шанса активации особенностей увел... Увел? Ладно. Получ... А, увеличение получаемого опыта и серебра, кстати, 24%. А, восстановление искать восстановление а так, способ призывов талисманов. А, хорошо. Так, а чтобы скрыть, нажмите B. Характеристики повышающие при улучшении предмета указывают на его карточки, а также в таблице характеристик Кратоса. Улучшение оружия приводит к постоянному повышению характеристик. Другие предметы повышают характеристики только тогда, когда Кратос использует их. Угу. Ресурсы требуемые для улучшения его карточки. Удерживайте H, чтобы улучшить Левиафарк. Успешно, улучши навыки, доступны новые способности. Угу, я уж только опыта просадил. А, мне нужно еще одно замерзшее пламя. Так, чтобы улучшить до второго дальше улучшение, вам нужно найти еще замерзшее пламя. Улучшение оружия дает вам возможность приобретать новые навыки бла-бла-бла. Щелкните мыши, чтобы перейти в меню создания и выбрать снаряжение, которое вы хотите создать. Ага. Ну, блин. Так, сила 12 защиты 10, сила 12 защиты 4. А, это снимет удачу. Не, я не хочу такую создавать. Оброня. Угу. А сравнить так. Так, увеличение урона врагам, находящимся в воздухе. Враги, придушенный отряд, получают увеличенный урон. То же самое, что сейчас нам не одето практически, да, только оно увеличивает урона в ближнем бою. Ускорение установления от Атрея после вражеских атак. Атрея иногда находит камни здоровья при ранении Кратоса. Кстати, вот эту штуку я считаю полезным. Да, давай-ка создадим вот это. А Ай-яй-яй, нравится. Так, все отлично. Ну, а, можно что-то купить, продать. Ага. Я вот не знаю, есть ли смысл их продавать. Но я думаю, есть. Если что в комментариях пишите, как бы так будет проще понять. Так, это потерянные предметы. Коготь. Ага, конечно, улучшить, пока есть серебро, и. Все, лук улучшен, Хорошо. Или это просто новый лук? еще? Так, левиафан, левиафан, я уже лучше не могу, но могу создать себе броню, но мне пока и так нравится. Смотри, не спугни, наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Зачем я его сейчас? Конечно. А, он заныкал. Ладно, приятель прячется. Ну кстати помощнее мощнее стал только? О, кто там в меня? О, тут я кстати сейчас хорошо заметил. Ты в дерьмо доступил, такой говорит. Не, ну, кстати, броски то теперь реально намного... Вы видели, он притянулся к нему. Он просто почувствовал его страх и притянулся да, к нему. умеет твой папаша рубиться. Ты, не бойся, тоже так выучишься? Не уверен. Эта О. дорога ведет к горе. Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары? Да, давай посмотрим. Брок! Ну, что еще надо? Почему у тебя половина клейма? потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю ясно уступать ему клеймо я был не готов он мне тоже вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке это было последнее о чем мы с ним договорились по-братски тебе, обнимашек, димашек Прости. дуб за что-то извиняешься мало ты тут ни при чем так, ну ладно, броню я пока ну не что, хочу менять. Мне, в принципе... Ой, спасибо. Удачи мне, в принципе, пригодится. Так, а мне в какую сторону? Мне, по-моему, вот сюда я хотел пойти. А, я даже не заметил. ты там не заметил? А, спуск этот? О, Лики магии. Нифига себе, маску нашел. Так, мне нужно попасть в то место, где был спуск с цепью поднимайся и я не знаю куда мне нужно идти чтобы туда попасть вот я помню что там точно я видел мост вот этот а куда дальше я не уверен ну, ладно, если я все-таки профукую это место это дело нет не про отлично это место нашлось я прям о нем так волновался так беспокоился боялся у меня в бою Люди это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Он серьезен. В принципе, он прав в своих словах. Потому что монстры это одно, а люди это другое. Отлично, еще одну лучше не Так, ярость у меня полная, поэтому я ее заполнять не буду. Так, я открыл нам еще один проход, да, куда-то? Стой! Мы снова здесь! Ну, да. А ты как хотел? Вдруг мы здесь что-то забыли? Так, ну здесь я все забрал, получается. Так, отлично. Проход мы открыли себе, теперь быстрый доступ. Сундук я взял. Ну, в принципе, все, здесь я больше ничего не забыл. Плюс у меня полная ярость, что уже хорошо. Здесь еще один сундук, я помню. Такой я помню сказал, только его увидел, ну не только его увидел, блять, это за ворон? Глаза Одина, блять, а где тот, где тот этот ворон? Так, так, так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так, так, так, так. Значит, стоит быть повнимательнее, да? Где тут ворон сидел, падла? Вон он. Стоит быть чуть-чуть повнимательнее. Так, если я где-то что-то пропускаю, я буду рад увидеть это в комментариях. Естественно. Ну, можно и в личку, на самом деле. Я не против. Так, тут подъем наверх. Тут, тут, тут есть два, два поворота. Один Идем. сюда. Рад встрече, Брок. Ага. Имя, твоей имя ей, сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. Хорошо. Блин. Так, и здесь мы уже побывали. Здесь я вроде бы ничего не пропустил. Здесь мы спустились вниз, посмотрели по краям. Да, все, можно идти дальше. Если я что -то. Сколько у меня хп -шки? Как узнать? Правильно. Взять еще хп -шку. Давайте еще раз здесь все-таки осмотрюсь. Вдруг я здесь все-таки ворона какого пропустил. Теперь нужно, блядь, глаз да глаз здесь везде устраивать. Так, ладно, топор мы улучшили. Теперь я знаю, куда тратить серебро. На всякий случай. Хорошо, спасибо. Так, это вниз. это еще раз открыть ворота. Здесь я ничего не вижу. Пойдем. Ммм, сколько костей приятных. Ой, они еще их пинают. Так хорошо. Лучше по ним прям сразу наступали. Топор достань на всякий случай. Мне так спокойнее. Кажется, здесь можно пройти. Да, можно. Только, сын, отойди-ка. Сюда. Так, как только я заберу топор, эта хрень закроется. Да, блин, я не хочу слишком далеко отойти, подходить, потому что я боюсь, что. Ладно, это просто ловушка своего рода. Так, она закрыла какой-то другой проход. Выглядит заманчиво. Я просто внимательный. Ну, может быть, отчасти внимательный. Давай мне третье яблоко. И мы вращу. Нет, третьего яблока не будет. Ой, блядь. Я хотел за нее пройти, но. А, здесь даже подсказка была, что надо еще раз деревать по Ладно. А вот и хпшка. Отлично. Так, здесь разбитые, сломанные колья. Угу. Нам нужно будет спешить, так, как только я это заберу. Ага высоко. Ага, я так могу с расстоянием. Зачем куда-то спешить? То есть, как бы, и так хорошо. Сюда. А ты куда побежал-то, бля? Алло? Жди здесь. Так, ладно, буду с ними руками справляться. Ой, ну прыжок забыл нажать. Как бы, я могу с вами руками разобраться. Ты э, зачем да топор забрал? Ты зачем топор забрал? А, я понял. То есть, чтобы закончить убийство, нужно обязательно сам Топор. Кто-то я хват, так отступлю. Как бы не Так, еще. как бы... Иди как стеночка. О, это да еще вообще не получилось. Промахнул. Да? тихо тихо тих Откуда? Ага, я иду к вам, пацанята. А, вот здесь уже можно и топор, кстати, вернуть. Иди к папочке. Надеюсь, я малого там не, это самое. не раздавлю, пока ругаюсь пацанами. Ой, э, пустика его раздавит. Я как бы никуда не спешу. Просто пытка. Смотрите, он даже ничего не делает. Он даже не пытается что-либо либо сделать. Он там, походу, спрятался с А мне даже сражаться не пришлось. Вообще красота, как бы. Я прям так и хотел. Смотрите, там наверху еще что-то есть. Ага, и здесь что-то есть. Так, ну-ка, вернись. Ага ага, ага, ага, ага, ага. Так, давай поднимемся. Заберем топор. Сейчас эта штука опустится. Давай, давай, быстрее, пожалуйста. Это как бы еще один уровень. Как долго она опускается? Падай, падай, падай уже. Все. Я разрешаю. А, то есть пока она не опустится, не могу прыгнуть, да? Ну все. А, а почему-то рост медленно упал? Я недавно не погиб. Вот это слова отца. Так это в начало. А мне в начало вообще не надо. Так, нам надо. Ага, ага вижу. Ага. И вон третий. Ага. А наверху что нас там ждет? А, непонятно что, но здесь нас ждет сундук. Вот так вот это все дело решается. Чуть-чуть чуть-чуть внимательности, и вот она тебе третья яблочко Нет. У нас один из трех рогов меда крови, пойдем до увеличения максимальной ярости. А, сердце того, кто отведает меда крови Наполняется неукротимым гневом 9 рогов этого меда спят на сундуках Спят на, спят на магии Каждый три из них повышает ярость кратус Всего 9, то есть три раза ярость можно повысить Давайте-ка я себя повыше подниму Хочу посмотреть на это дело Может быть я что-нибудь упустил Нет, ничего не упустил Интересно, а меня сразу размажет под этой штукой Или просто урон какой-то получил Так, ну вроде бы все вот и третий из девяти предметов. Насколько я понял, можно возвращаться назад. Но я не уверен, естественно. А, это прям подброс. Ага. Близко очень не подходи. Тихо, тихо, тихо, тихо. Гаси разбежался. Вот так красиво. Ух ты. Никогда не был так близко к горе. Огромное. Жаль, мама меня увидит. Опять. Опять вот этот жест, когда он хочет его приобнять. Но он понимает, что нельзя к нему быть слишком мягким. Он сам это прекрасно понимает. А будет какой-нибудь босс? Там вообще было бы прекрасное завершение миссии. Отвечаю опа еще одно да о, вот это отлично давайте посмотрим что мы там находим о блять это уже последнее я где-то в начале до хрена их профукал это называется внимательность да это последняя находка когда я за ними вернусь не знаю что это мальчик смотри Тут начертаны руны. Так. Что же? мы? Вдвоем, втроем ли мы станем одним? Но одному не быть таким. Загадка. Хм, может, где-то тут есть подсказка? Так. Вдвоем, втроем. Возможно, эти кольца должны вращаться. Так, а вращать я их не могу. М -м, за эту штуку я с не могу схватиться. Вижу наверх нам надо. Опа. Так а воронов нигде нет? Ворона ворона. Воронов нигде нет. Ага, ага, ага, ага, я понял. Все, окей, сейчас я сейчас решу. Это не так сложно, главное просто в тайминге. Так, мне надо остановить какое нижнее кольцо, да, надо остановить сначала. Эта часть да, да, я уж так и понял. Я пришел. Я вижу руны. Так, так, прочитай, Мальчик. пожалуйста. И что нам говорят руны? О, тут сказано ⁇ семья ⁇ Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! После этой серии надо будет пойти игрушки поискать. Ну, за них опыт дают, а за опыт я могу качаться. Самое плохое то, что правда. Я вроде бы все смотрю достаточно внимательно, стараюсь ничего не пропускать. Но, ладно, я не буду отнимать ваше время. Но, но, я не все могу найти. Ладно, давайте зайдем. Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Нам налево, пацан. Лишь вороны что-то указывают. Стоп. Или это не последняя игрушка? Что я не понимаю, они как-то разбросаны? Ладно. Какие-то руны. Песок. А если я в них это самое топор? -тен? А, ничего, да? Хорошо. Интересно, топор станет с двумя этими? Как я... О, тут жертвенник. Жертвоприношение было. Так, идем дальше. Ха -ха! Есть! Ты думала, я тебя не замечу? Блять, не добросил. Лови топор. Думала, я ее не увижу. Птичка. 127 опыта за птицу дают. Что ты там нашел? Что там есть? Сейчас походу самое то для концовки. Сын! Так. Может кабан? Не знаю, но я найду. Иди. У. Воину важно не терять свои навыки. Отлично. А теперь главное нам никуда не торопиться. Я уже в прошлой серии. Ой. Первый, по-моему, серии немножко поторопился. О, вот это вообще отличная концовочка. Привет, братан. Лови по лицу. Топор, да, Санька? Так, а этот уже помощнее. Ну-ка, дай-ка я сейчас подрублю. А ты пока стреляешь. Пока я урублю. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ай, блин, рано, ушки кончились. Да, да, спасибо, мелкий. Блять, блять, Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, чтобы оглушение сбрасывалось. Пофиг на урон. Пофиг на урон. Отлично, Отлично. Давай, давай, давай, лупи Двумя руками, двумя руками. Еще, еще, еще. Контратакуй, контратакуй. Ладно, он меня сбросил, но зато жизни у него теперь намного меньше. Так, я сейчас кто-то атакует, А, я увернулся. Тихо, тихо, тихо, тихо. Так, мне нужны хипешки, хипешки, хипешки. Ой, что это такое? Что Тихо, тихо, тихо. Так, малой, пожалуйста. Живи, только живи. А, я понял, это мне урон надо. Нормально, нормально. Все хорошо. Отлично, я иду. Нам. -ху -ху -ху. Прощай, носик. сейчас это и ждет. Вот это эпичная смерть. Так, пацаны. Ой, это так эти хилые вообще капец. Ну-ка. О, да они же вообще хилые. Да вы ч ⁇ они прям насквозь проходятся. Еще есть? Лови, конечно. Ой. Так, что это с него упало? Так. Наковальни и вальди. Сильная руническая атака. Ага, хорошо. Чуть-чуть попозже. Для концовки еще самое то. Мы отпинали мини-босса. Попинали каких-то чморей. Не понял, кто это, если честно. Ну, чморей. Их по-другому вообще никак не назвать. что еще? Это ярость пусть будет заряжена, я ей не так часто пользуюсь, потому что я ботью, я и так справлюсь без ярости, я силю. Как, я... опа, еще одна. Так, давайте, ладно. Вот, что написано. Где, где, где, где, где, где, где. Норн. Судьбы. Судьбы. От них добра не жди. А, хорошо. Ладно. Так, смотрите, вот у нас есть сундук, который нужно открыть. И, скорее всего, у нас есть на это определенное время. А, где-то третий, где-то третий висит. И я его не вижу. Да, они опять потом загораются и опять защищены. Хорошо, надо найти третий. Два вижу. Два. Вижу птичку. Не добросил. Опять не добросил. Да, блядь, теперь слишком высоко. Отлично. Так, две. А, все вижу. У, с первого раза попал. Не попал. Отлично, открывайтко. Открыть... Да, это яблоко. Вы нашли три из трех яблок, необходимых для увеличения максимального здоровья. Вы собрали три яблока, максимальное здоровье увлечь Ну хоть бы. О, да я просто божественен теперь просто чуть ли не в два раза хп увеличился или даже в два раза. Так, все. А на этом мы заканчиваем. Да, это, это, это самая продуктивная серия, кстати. Это, я тут и яблоки нашел, и это нашел, и то нашел, и стал сильнее, и стал круче. А, осталось только игрушки еще поискать. Поэтому. Поэтому. А, я, наверное, побег... Блять, ну нет, вы не должны это все пропускать, это дело. Потому что я сейчас что-нибудь найду, кому нибудь вообще архиепично. Это будет не записано, это будет неинтересно. Да, я понимаю, там рубленое серебро и все такое. И главное, понять, движусь я по сюжету или нет, тоже важно. Потому что вот это мне по сюжету, вот это вот, вот это вот сюда, вот это вот. Или как? А, это я отсюда пришел, хорошо. То есть я могу вернуться назад в случае чего. То есть, допустим, поискать игрушки. Что логично. Вот мы бежали сюда. Победили монстра. Мы сейчас побежим сюда. здесь мы нашли сундук. Слева у нас цепь. А -а -а. Сын, опустите цепь, пожалуйста Здесь Сейчас он нам опустит цепь Да? Вот это, вот это вот похоже, что по сюжету Да, как было А, он сейчас сам, да, опустит цепь Красавчик, молодец а -а -а. Вот это вот уже похоже, что по сюжету Значит, то, что у нас тут Вот здесь вот прочитал Мы не могли заблудиться. Я слышу впереди твою добычу. Так, хорошо, это по сюжету. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Такой просто бегу туда обратно. Понял, что по сюжету нет. Какой сюжет? Радный сюжет. Нам наверх. О, теперь он так и залазит со мной. Так, если он слышал нашу добычу, уп, что это такое? Прочитай, пожалуйста. Записывай, конечно. Смотрите, буквы исчезли. Добавлена легенда. «А, прими нашу жертву, могучий всеотец, и избавь Мидгард от дикой охоты Хель, один мудрейший из всех, чье дыхание дало жизнь Аску и Эмбле, от которых пошел наш народ, мы молим тебя о защите. Повели благородными валькириям истребить лишенных смерти. Повели своим славным сыновьям Тору и Бальдуру защитить нас. Повели драконам пожрать ледяную орду. Спаси наши души, дабы мы продолжили служить тебе. Едва ли Один получил это послание, а может ему было все равно. А, едва ли Один получил это послание, а может было, ему было все равно. Кстати, насчет Дикой Охоты сразу же вспомнил э, Ведьмака. Ну, а на этом мы заканчиваем. Теперь, тоже Сын, Сын, ты где там спустился? а Вот так вот мы закончим сейчас. Вот. Да куда ты? Стой! Да стой, я тебе говорю! Сын не хочет со мной в кадр! Ну подожди! Ну сын! Нет! Ладно! Он не хочет со мной в кадр, значит будет. О, тихо, тихо! Блять, я же даже даже для превьюшки, по-моему. Да куда ты поворачиваешься? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора, пишите комментарии. Спасибо большое за лайки. Всех люблю. Всем пока-пока.